Привет, друзья! Вы на канале Изи не Стал. Меня зовут Виталий. После выпуска некоторых роликов возникает много вопросов, которые люди задают мне в комментариях, лично или в мессенджерах. Иногда на них невозможно ответить так, чтобы было лаконично и просто. Вы спрашиваете, например, ролики, ролике, который я выкладывал уже достаточно давно. Там я устанавливал Starline B9 совместно с кнопкой старт stop и в этом ролике было рассказано все доступно, но очень часто задают вопрос о том, как запустить двигатель с сигнализацией, а затем подхватить его с кнопки. Получается при входе в машину нужно нажать педаль тормоза и при этом машина заглохнет. Затем нужно нажать кнопку старт-стоп, машина заведется и двигаться дальше. Хочется начать движение, не глушить машину. Что для этого нужно сделать? Для этого достаточно нажать на кнопку старт/стоп дважды и включится зажигание и можно двигаться. Но когда вы будете глушить машину, то вы нажмете по привычке педаль тормоза и нажмете кнопку, произойдет старт, то есть старт на работающем двигателе. Естественно, если стартер у вас не защищен, то сработает стартер, ну не очень хорошо. Если это будет каждый раз. Поэтому можно создать защиту стартера. Я как-то выкладывал ролик про реле. И там мы рассмотрели варианты задержки отключения. То есть при включении реле сразу включается, а при отключении немного подвисает. И можно было выбрать время вот этого ну, то есть, как бы до отключения. Здесь нужно использовать реле наоборот То есть при включении реле нужно отсрочить немножко его включение Такую схему тоже можно собрать Ее возможно купить на Алиэкспресс Готовую уже с регулируемым временем Но Алиэкспресс в связи с пандемией не очень хорошо сейчас заставляет посылки Очень часто они теряются, не доходят И ждать их по два месяца нужно Поэтому я предлагаю собрать такую схему из подручных материалов, которые есть ну, практически у каждого дома. Или если нет, то можно найти какое-то старое устройство, которое уже не нужно, и вытащить из него нужные детали. Ну а затем уже выкинуть. Давайте посмотрим... Что получится, я взял типовую схему и уже номиналы будем подбирать по ходу. Посмотрим, как получится. Итак, что нам понадобится для этого? Ну, э, я использую обычно вот такие реле. Они продаются на AliExpress э, оптом, пачками. Поэтому они мне нравятся. С ними очень удобно работать. Они используются для центральных замков. Ну и так далее, и так далее. То есть там у них большой перечень. Можно использовать стандартное реле. То есть как бы вот для автомобилей. Вот такое реле есть с нормально замкнутым контактом. Я уже показывал в прошлом выпуске. Аналогичное реле. Вот. Но как бы принцип будет... Такой же. Я не могу сказать номиналы, но сейчас мы все подберем, разберемся как следует и накажем, кого попал. Значит, схема будет типовая. На типовой схеме я указал реле, резистор, диод, транзистор и конденсатор. Ну вот что у нас имеется. Я, значит, вот... Теперь реле. На схеме отмечена только обмотка. То есть э, мы сейчас будем заниматься именно с вот этими контактами обмотки. И у нас нормально замкнутый контакт будет использоваться для э, блокировки стартера. Ну Вот он, нормально замкнутый контакт. Э, вот это общий, это нормально разомкнутый контакт. Если это реле использовать в другой схеме, то назначение может поменяться то есть как бы контакты мы можем использовать для разных схем а именно задержку на включение будем производить типовую так ну вот из того что у меня значит было я взял реле транзистор npn перехода ну в принципе номинал транзистора не важен мне нужен был npn я взял первый попавшийся транзистор, поставил его в транзистор-тестер. Увидел, что он у меня NPN. Так. Вот, видно, да? Триод, то есть это то, что мне нужно. Этого достаточно. Так, затем, нужно будет диод. Диод э, ограничивает обратный ток, поэтому, в принципе, я взял 1 А. И несколько конденсаторов 470 микрофарад на 16 вольт так вот 470 микрофарад 16 вольт потом взял немного больше также на 16 вольт 1000 микрофарад и 10 тысяч микрофарад на 25 вольт. Ну, Я это взял для того, чтобы посмотреть, насколько будет отличаться э, время срабатывания, задержки. Так как она будет зависеть нас в основном от э, этого конденсатора. Ну и понадобится резистор. Я вот взял 51 кОм, но ну, это от балды, честно говоря. Вон Там и 20 кОм можно взять может быть 10 то есть это не принципиально от него тоже немножко зависит время но не так сильно как от конденсатора поэтому я возьму один резистор и начнем собирать схемку по схеме которую вы видели итак транзистор тестер показал что у нас на этом транзисторе идет база Коллектор эмиттер. Коллектор у нас будет подсоединен к обмотке реле. Поэтому сразу немножечко отформуем его. Так, ну чтобы было наиболее красиво, я думаю, вот так и сделаем. Так, я монтирую навесным монтажом, поэтому буду крепить деталь к детали крепко-накрепко. Итак, припаиваем коллектор, вот получается у нас коллектор припаян именно уже к одной из выводов, к одному из выводов обмоток, Диод. диод у нас полосочка. Это минус. Если полоской посадить диод на минус, а без полоски на плюс, то ток протечет, и он у нас замкнется и сгорит сразу. Он должен у нас держать ток, то есть получается плюс. К плюсу мы его а, припаиваем именно вот этой полоской. Я объясняю очень просто, не судите строго. Это для тех, кто... Не занимается электроникой, но хочет повторить. Так как вся конструкция у нас будет крепиться на базе этого реле, то к нему я жестко и припаиваю. Так, теперь здесь у нас будет сопротивление. Резистор не имеет полярности, поэтому припаиваю его, припаиваю его просто. Так, ну и излишки откусываем. Все, что лишнее, откусим. Получается вот такая вот конструкция. И теперь самое главное, что у нас будет, это задержка. То есть нужно конденсатор припаять между базой и эмитером. Минус будет на эмитере. Так. Я припаяю так, чтобы можно было потом заменить. Немножечко просто накину. Так, ну вот я его наживил. Так, чтобы он не отваливался. Но в то же время уже было рабочее состояние. Так, и теперь пробуем подключить 12 вольт, так, плюс у нас идет сюда, минус сюда, так, минус у нас будет висеть постоянно, а плюс, так, ну где-то одна секунда, я, чтобы визуализировать, сейчас перекручу, Светодиод прикручу, припаяю. Для того, чтобы вам было видно, а не только слышно. Слышно мне хорошо, вам может быть не очень. Поэтому визуализируем. Вот это у нас плюс. Вот это контакт общий. Вот это нормально замкнутый. То есть для блокировки стартера будет использоваться именно вот этот контакт. Общий и нормально замкнутый. Для того, чтобы вам было видно, я сейчас на общий подам плюс. Плюс я подам просто перемычку сюда впаяю. Так, вот она перемычка, то есть у нас теперь здесь плюс. И плюс у нас будет на нормально замкнутом висеть постоянно. То есть, чтобы нам сейчас увидеть, что происходит, в каком положении находится контакт, я припаяю контакты светодиода. Так, минус... На минусовой так а плюс на нормально замкнутый контакт вот он и теперь получается при подаче питания так соединяем минус и плюс Так, вот у нас, то есть на стартер проходит питание и сразу же рубится, но слишком мало, то есть э, длительности не хватает. Для увеличения длительности срабатывания нужно поменять емкость. Так, это у нас было 470 микрофарад, подпаяем тысячу микрофарад. Так, 1000 микрофарад. Минус опять-таки не путаем. Почему путать минус нельзя и плюс на конденсаторах? Потому что он может взорваться. Если интересно, могу показать такое видео. Так. Пробуем с большим конденсатором. Так, ну вот, у нас уже срабатывает раз... Ага, разряжается чуть дольше. Я думаю, разрядился. Так, ну где-то 2-3 секунды. Тоже мало. Так. Ну, в принципе, вот этого уже достаточно для того, чтобы вот это реле использовать для включения ходовых огней. Но будет использоваться другой, другая пара контактов. Ну и поставим 10 тысяч микрофарад. Я думаю, нужна задержка именно в том случае, который у нас. Хотя бы секунд 7, потому что... Если сигнализация сделает свою отсрочку, потом включит стартер, потом э, запустит его, то есть может оборвать немного раньше, чем требуется. Смотрим какая будет задержка. Подключаю. 14 секунд я думаю это и идеальный вариант то есть как бы после запуска как раз сигнализация сделает все свои дела потом запустит двигатель и после того как она запустит двигатель у нас отключится контакт так пробуем еще раз Ну вот где-то 11 14 секунд я думаю этого достаточно для того чтобы заводить и заблокировать после запуска значит что у нас получается по этой схеме если контакт это вот в данный момент я его спаял на плюс вот этот контакт как раз таки можно вывести проводами и подсоединить его на разрыв стартера, в разрыв провода, который идет на стартер, то есть на сигнализации он будет идти напрямую, а на кнопке старт-стоп он будет идти в разрыв. А при запуске сигнализации можно будет запустить двигатель, затем сесть в машину, дважды нажать кнопку, Педаль тормоза и еще раз кнопку нажать. И двигатель уже у вас. Да, и стартер уже не сработает. То есть, как бы будет заблокирован. Если у вас будет другое реле, возможно, будут немного другие параметры. Но вы видели, как подобрать. То есть ничего сложного в этом нет. Собирается схема, то есть, как бы реле, транзистор и так далее. Все это по вот этой типовой схеме. Сопротивление тоже подбирается, как вы видели, я взял на обум. Оно работает, можно взять другое, оно тоже будет работать. Но если превысить параметр, скажем, взять 100 кОм или 200 кОм, оно может уже не работать, потому что не будет проходить ток, чтобы заряжать конденсатор. И э, изменятся, естественно, параметры зарядки конденсатора. Он будет либо быстрее заряжаться, либо медленней. То есть вот при таком раскладе, 14 секунд если заменить реле любой из компонентов то есть как бы параметры могут поменяться поэтому э, схема типовая э, использовать ее можно как бы для того для чего вам нужно э, реле будет это вообще получается это реле со срочкой включения кроме конденсатора все собирается вот таким вот образом сейчас я уберу лишние провода. Итак, э кроме конденсатора у нас нужен транзистор, диод, сопротивление и реле. Вот эта схема собирается именно вот таким образом. Затем здесь получается плюс и минус, но нужно обязательно поставить емкость между базой и эмиттером для того, чтобы э накопился заряд. Пока заряд не накопился, транзистор не открывается, и реле не сработает. Вот. Использовать можно... нормально. Замк... Это реле можно использовать не только для блокировки стартера, но также для запуска ходовых огней. То есть после запуска двигателя подается плюс э, тот же самый, например, от э, бензонасоса. И э, после того, как бензонасос начал крутиться... У нас не сразу будут срабатывать дневные ходовые огни, а через время некоторые. То есть как бы это очень удобно. А выключаться будут сразу. В общем, что мы получаем в результате? В результате можно вот так вот красиво спаять, сконструировать, залить ее компаундом или обмотать изолентой, кому как удобно. И теперь по подключению, значит, масса садится. Массу подключаем на вот этот вывод. Он будет уже жестко на массе сидеть. Плюс для запуска подключаем либо на Ignition 1, либо на бензонасос. Кому как удобней. То есть, если этот удобно, не хочется искать бензонасос, то значит, подключаем к Ignition 1, он тоже будет работать. При этом, если включил зажигание допустим немножко прошляпил надо будет его выключить и включить заново отсчет времени пойдет заново блокировка стартера идет на нормально замкнутом контакте но это только в том случае если стартер у нас запускается через реле если с контактной группы идет прямо на втягивающий провод то вот этот контакт будет слабоват тогда либо нужно взять реле помощнее либо с нормально разомкнутого контакта, то есть сюда подать плюсик, отсюда его снять и запитать уже как бы более мощное реле процесс, скажем, творческий в поисках истины а истина, как мы знаем, где-то рядом в общем, если вам понравилось видео я надеюсь, оно все-таки было полезным ставьте лайк подпишитесь на канал Пишите в комментариях, что бы вы хотели увидеть. Я постараюсь выполнить ваши просьбы. Всем удачи, до встречи на канале.